Растительные бирки, животные белки, давайте будем их сравнять. Я показываю вам с 80-х началось это. Это Nutrition Reports International это очень именитый журнал, который дает всех передовых ученых, которые по питательным веществам. Давайте, что тут удалось перевести? Это началось в те годы. Но это постоянно. Были, были годы, 10 лет назад, когда это все закрыли. И не хотели показывать. Может быть, скоро это будет точно так же. Почему? Потому что боятся, что люди услышат это. Растительные белки содержат в разветвленных цепей аминокислот больше, чем аминокислоты животного происхождения. Больше я покажу вам схему. И они перевариваются легче, чем животные белки, кора все наоборот, чем знали раньше. Вам скажут, что животный белок легче усваивается, а растительный хуже. И правда. Здесь ваши голландские ученые, работающие в Америке. Я очень благодарна Богу, я благодарна за своих друзей, я благодарна за все то, что меня все время кормили в течение этих долгих десятилетий, что я могла учиться. Я, я очень благодарна, иначе этого ничего бы не было. Из-за своих учителей пятый биолог мира получил специальную премию от Английской Королевской да, Академии доктор Валтер Файт. Он в Тейп работает, работает в, в Южной Африке, в университете. Я вам покажу его опыты тоже. Животные белки, профессор с англии Валтер Файт. Ханс У меня много учителей. Животные белки богаты содержащими серу, о чем я вам говорила, аминокислотами. И это две аминокислоты, которые практически во всех ваших вот этих блюдах. Сметана, молоко. Молоко то же самое. Молоко, сметана, яйца, не только, не только мясо. Цистеин, метянин – это очень тяжелые аминокислоты, а также они имеют очень большую пропорцию моретотических а а а ароматических аминокислот, фенилалин и тирозин. Излишки этих двух групп аминокислот связаны с различными дегенеративными заболеваниями. Все, это уже доказано. Вот ваша беда, вот причина вашей беды. Что тогда надо изменить? Меню диету, Мы говорим диета. Но что это за диета? Это, это то, в чем вы нуждаетесь, как вы должны жить и питаться. Растительные белки производят более, более высокий уровень аргенина и глицина. Я вам покажу научные опыты насчет аргинина и глицина. Чемпион, аргинина и глицин работает в, нашем, в нашей системе, очищая сосуды так, что холестерин не может идти не в правильные места. Белок на самом деле автобус. Проблема не в, не в холестерине, что вы все время читаете. Холестерин холестерин холестерин холестерин, проблема не в холестерине, а в белке, в животном белке, в автобусе, который берет этот холестерин и отвозит в нехорошее либо в хорошее место. Если автобуса нет, я вам покажу работы, где было доказано, что даже если нет холестеринной пищи, у человека он питается, но он использует белок неправильный, повышается уровень холестерина, его никак не снять. Уровень аргинина и глицина в крови. Чем белки животного происхождения? Растительный белок дает в три раза больше. Более высокий уровень этих аминокислот защищает от закупоривания артерий, от атеросклероза. Зная все это, можно создавать здоровую пищу, нужную для человека и создавать рекомендации. Без этого вот здесь вы видите, метанин, цистеин. Видите? Сульфур. С. Это тяжелые аминокислоты. Напомни мне еще, опять по-английски думаю. Сера. Сера там. А везде в других азот. Вот а его надо оттуда вытолкнуть. Так что, чем больше мы едим, нож и вилка нас убивают. И мы стареем очень быстро на этой пище. Соотношение лизина-аргинина важно в определении способностей. Смотрите, как пишет Кэрол. Review of the clinical study of cholesterol. Это специальная научная работа, которая изучала, когда холестерин, в каких условиях он поднимается и когда его можно снизить. Соотношение лизина и аргинина аминокислот важно в определении способности белка. Белок вызывает атеросклероз, а не жиры. Белок. Значит, это настолько важная тема. Какой белок вы употребляете? Это очень важно диабетикам. Какой белок? Потому что белок неправильный, вы теряете почки. Считается, что фенолы вызывают рак кишечника? Пожалуйста. И аммиак возбуждает быстрый рост размножения клеток. И также он связан с раком прямой кишки. Поможет, что мы что-то вырезем, только? На одну секунду. А дальше же все идет опять же туда. Это механизмы, которые относительно диеты и риск рака прямой кишки. Вывод. Я этот вывод создавала, создавала просто сделала такой буклет. Всем богатым людям в стокмане стояло и воздавала. Важно, какой вид белка мы употребляем это важно. Если мы это не знаем, мы будем спорить из Библии со всем, чем хочешь. Но мы теряем свою жизнь. Преимущество, растительный примок, преимущественно растительный белок. Но никаких белков не должно быть слишком много. Аргенина и глицина желательно больше. Должно быть достаточно лизина. Это как бы проверочная истина. Южноафриканский университет делал опыты с кроликами. Три группы кроликов. Им давали пищу, где было 18% белкового рациона. Один простой животный белок. Там были твердые молочные белки. Потом был соевый белок. И потом был просто еще один. Когда... Я вам покажу сразу, когда козеин это просто без. Но ну, молочный пилок он был изъят из молока. Соя на козеин. Что мы видим? Соя, видите лиловая, это молоко. Уровень аргенина в плазме гораздо больше при соевом белке. Но плюс там не создается с. Да, все эти вредные соединения, которые организм должен вывести. Есть у нас все в ажуре. Соя, козеин, белок на белок. Опять, здесь уже даже больше соотношение, разница. Соя везде. Уровень глицина точно так же. Но здесь даже три раза больше. В плазме у кроликов, когда приходилось на сою или молочные продукты. Здесь молочные с соевыми продуктами. Мы получаем научный вывод, опять Кэрол, опять это ревью клинических изучений про холестерол. Это такие имена, которые, можно сказать, звезды науки. У кроликов, которых кормили животными белками, развивался атеросклероз Опс. и возрастал уровень холестерина даже тогда, когда в их диете холестерин отсутствовал нам обратилась богатая женщина с очень именитым котом. Дорогущий кот. У него в испоражениях появилась кровь. Спрашиваю, знаем ли мы, что делать? Как вы думаете, какой был совет? И взять молоко! Потому что, если молоко все время маленькая кошка питается, там эти белки, которые уничтожают почки, и все время создается кислота, и маленькая кошка умрет. Поэтому животным давать такие продукты совершенно неумно. Это все надо знать. Мы не знаем, мы вместо добра делаем зло. Когда их кормили растительными белками, как соя, эти эффекты не были обнаружены, и растительные белковые ресурсы снижали степень склероза. Соевый белок снижает степень склероза, даже у тех животных, которых кормили прямым холестерином. Даже тогда это эффект. Поэтому идет на мировом рынке война против соевого белка. Идет крупная война. Почему? Соевый белок единственный, близок к структуре мясного белка. Единственное, где есть все аминокислоты. Даже если мы пойдем сложную мировую войну, и нам нечего будет есть, и у нас будет только это, мы выживем. Животные белки повышают уровень холестерина, тогда как растительные белки имеют тенденцию понижать уровень холестерина как у животных, так и у людей. Поэтому я даже видела вывод, который меня заставил улыбнуться. Настолько далеко мы пошли в своих советах, ну как же детский совет? Поэтому неудивительно, что разные национальные общества и экспертные группы, знаете, что они рекомендуют? Увеличить употребление растительной бищи для долговечного здоровья. Знаете, что они советуют? Взять каждый день в ваше меню чайную ложку растительного белка. Совет такой, потому что, чтобы делать логичный как бы вывод из, того, из всего этого, чтобы не менять... Никак нельзя сказать, что надо изменить образ жизни. Нет, надо сказать, берите ложечку. Вот это наше традиционное мышление. Нам все время надо что-то видеть виде таблетки. Да? Все основывается на базисе. Валтер Файт хотел это опять проверить. И они сделали на холестерин опять с кроликами свои опыты. И изучали плазму кроликов. Есть такой хороший аминоанализатор у них. Это тоже должно быть хорошая техника, чтобы это все сделать. Холестерин, соя и белок молока молочное. Посмотрите разницу. Раз, два, раз, два. Раз, два, три, четыре. Две единицы больше. Посмотрим, что будет, если с козеином. Гораздо тоже больше. Средний уровень холестерина у кроликов, которых кормили козеином и соей, которые являлись источником белка.